Привет, ты на канале Magic Pets, и мы сейчас все находимся в жаркой стране на море. Да, тут очень-очень жарко. А кису Алису мы отправили в Антарктиду, потому что она вечно на нас жаловалась. Пусть она теперь на пингвинов ворчит. Ага, конечно, что вы берете а? Ладно-ладно, мы немножечко преувеличили, на самом деле киса Алиса в Африке. Разглядывает всяких зверюшек и вышла замуж за льва. Хватит, хватит, вы берете мы дома. Ладно, ладно. На самом деле мы дома. И дурацкий карантин продолжается. А вот бы сейчас и правда оказаться в каком-нибудь очень необычном для карантина месте. Например. Например, в Макдаке. Да. Свободная коса. Вы, Софи и Миша, только и думаете о том, чтобы пожать. А вот, а вот и, и неправда нет. Желудки вместо мозгов. О, круто я придумала. А, Неправда. Но это ты правда круто придумала. Вы вместо друзей сосиски видите. Киса, Лиса, слушай. а, ча. Да хватит вам, смотрите лучше, что я тут нашел. Нас ни вирус, ни ковид. Не пугает, не страшит. Любой вирус и ковид. Наша дружба победит. А, так это же. Летала, летал и следил за нами в новом ролике на Мэджик Фэмили, слежка была за нами, ага. Точно, точно, на это летающее чудище Аня там снимала гигантское гнездо аистов, которых мы нашли. А еще это чудище. Это дрон, Юми, дрон, а не чудище. А потом мы поехали снимать этих Вы вылупились эти их яйки или нет, подглядывать. Ой, и, и что получилось? Эйвен, ты что, ролик сегодня на Мэджик не смотрел? Фу, позор. Да уж, э, пойду потом посмотрю, кого вы там нашли. Вы их тоже съесть хотите? Но это чудище, в смысле дрон. Он герой, потому что мне бы вот в гнездяистов точно оказаться не хотелось. А если вот правда, где бы вы все сейчас мечтали оказаться? Я реально хотела бы на море, помнишь, Эйван? Ага, бегать по пляжу, носиться по белому песочку. Беситься, гулять по берегу, как раньше, когда не было этого дурацкого карантина. Опять вы про это свое прекрасное прошлое! А че, помечтать нельзя что ли? Помечтать они захотели, мечтать не вредно! А вот, киса Алиса, в том-то и дело, что не вредно! Я бы вот в космос полетел! Да, как же там хорошо! Летаешь себе один-одинешенек, никто не лезет, не мешает! Да, совсем никто не мешает, и тут такие инопланетяне дротвуки! Или не мудрой, Ай из этого я Ну, космос-то большой. Да ну, что там делать, там холодно. И главное, там кушать нечего. Все, покупай себе скафандр. И зачем тебе скафандр? Вообще-то в космосе без скафандра из-за давления и влияния других дополнительных вещей мое тело бы превратилось в... А -а -а -а -а! Все, хватит, Эйвен, мы поняли. Очень интересно. Хотя в космосе, правда, наверное, бывает скучновато. А Ай-я, я ай-я, я вот бы на самолёте полетела. Ага, помним мы, Юми, как ты на самолетах летаешь. И, пожалуйста, только не разговаривай с людьми в салоне самолета. Здрасте, дядя, в телефоне сидеть вредно. Юми, тихо. Дорогие пассажиры, отключите телефоны. Я тебя в другой раз с собой не возьму. Ладно, все молчу. Здрасте, здрасте, здрасте все дядечки, тетечки, здрасте. Юми, чу. Ну что, типа надо поздороваться? Все, взлетаем. Огонь чаще как-то лисет. Что-то страшновато. Уже летим 4 часа. Да, у меня уже весь хвост затек. Да ну тебя, Со я бы полетела в страну покемонов! В Японию! А еще я бы познакомилась с настоящим Пикачу и снялась бы с ним в аниме! пикал Он бы кричал, как я бы такая Юми-Юми-Юмичу! У нас вместе получился бы вот самый крутой мутик! Ну или фильм, неважно. Короче, мы бы с ним подружились! пикал Юмичу, ну почему тебя только они покемоны интересуют? А вы хотели, чтобы я сказала, я бы хотела увидеть динозавров, да? Или попасть во времена мамонтов и посмотреть на них, да? Хотя тоже прикольно. Ну короче, Юмина мечты это вечно что-то странное, какие-то фантастические желания. Да, Да-да-да-да, София, конечно, не то что у тебя. Но я-то тебе про твои тайные желания ничего не говорю. Молчу в тряпочку. А что, а что, что у меня, что ты знаешь про мои тайные желания? Ну я-то слышала, что ты во сне говоришь. В смысле, а что я говорю такого? Сама напросилась. Да мой дорогой, да мой любимый. Спасибо, дорогой. А давай знаешь, а давай мой дорогой. Ай мой дорогой, ай мой любимый, ай мой хороший. Юми, тихо. Ну-ка, ну-ка. Мечтать же невероятно, Софи. Так и признайся, что мечтаешь выйти замуж за красавчика. Ну, ну, ну, ну, Софи. Ладно, ладно, да, да, да. Очень хочется встретить парня. У нас бы с ним была красивая свадьба. Он был бы красавчик, ну или не очень, неважно. Свадебные костюмы, тамада поет, куча гостей. Я согласна, любимый. Ты кто? А потом бы мы отправили с ним в свадебное путешествие на машине. Вот такая у меня мечта. Не, ну если вот так вот можно мечтать о таком вот несбыточном, то вообще... Что вообще, Киса Алиса? Ну если так размечтаться, то я вообще... Что вообще? Я бы тогда хотела попасть в мир Гарри Поттера. Без волшебной палочки людей швыряю. <плодисмент> <плодисмент> а, <плодисмент> а, понятно. Ой, киса, Алиса, я с Юмичу весь что-то придумывают. А ты, Миш, какая у тебя мечта? Да у меня ничего особенного по сравнению с вами всеми. Ну расскажи. Ну, мне это особо много не надо. Ну, эм, круто. Ага, классно было. Вот ты помечтали. Да, здорово. Хорошая у тебя мечта, Миш. Даже странно, что в ней еды не было. Кстати, пройду. Ну что, а теперь пойдем сначала пожрем. Потом поспим. Потом опять пожрем. Опять поспим. Короче говоря, ничего нового, как всегда, на карантине. Ой. Нет, я лучше пойду посмотрю видос про наш дрон и кого вы там в гнезде аистов нашли. Я с тобой. Это и вы, ребята, обязательно идите посмотрите этот ролик. Софи, мы без тебя доедаем! вот с кем я живу, а? Увидимся.